Теперь, когда стазисная сеть отключена, зерги начали заражать поверхность Киброса. Мы должны действовать быстро, если хотим спасти чистильщиков. Амплиеры готовы, Иерарх, и ждут лишь твоих приказаний. Так, Кирилл заба забавный комментарий написал, пройди первый или второй Call of Duty. Насколько я помню, второй Call of Duty идет только чисто эксклюзивом для PlayStation первого, либо Xbox, если не ошибаюсь. А первый Call of Duty, я не знаю, ну, старье записывать, конечно, я люблю, но... Action старье на моем канале, это будет просто сверх непопулярно, я даже не знаю, наверное, там будет просмотров десяток максимум. Так, ну что? Ликвидация. Название интересное. Активировать кипрос. Выполните ликвидацию, так выполнить здание ликвидации так, чтобы щит матрицы ядра отчислительщиков не истощился полностью. Задействуйте два дрядчительщика с централом 60 секунд или менее. Вот, кстати, пишешь мне насчет Заколебали писать насчет турнира по Властелин колец. Не поймите меня неправильно, но я. Просто не хочу записывать Властелин колец, там якобы турнир супер крутой, потому что посмотрев на организаторов, посмотрев на стримеров других, посмотрев на участников, мне стало печально. Потому что там больше половины школьники, которые не знают ничего о тактике, которые не играли ни в чё, кроме Властелин колец, битва за Средиземья. Там тактики и стратегии я не видел вообще ни у кого. Очень скучно будет смотреть этот турнир, поэтому я просто не вижу смысла его записывать. Вот и все. Тратить на это огромное количество времени, смотреть э, то есть все тактики. Ну, то есть смотреть э, игровой процесс вообще, какие как юниты называются, мне просто влом. Вот, просто влом. Тратить на это время свое личное. Архивы не обманули. Сярги действительно сильный противник. Их сразу уже распространилась по поверхности Киброса. И гибриды Амуна начали укреплять умер. Чтобы выиграть эту битву, нам понадобится помощь чистильщиков. Действительно. Судя по планам станции, система энергоснабжения Киброса состоит из четырех секторов. Каждый из них запечатан тремя нулевыми схемами. Если уничтожить все схемы в секторе, его питание восстановится, и содержащиеся в нем чистильщики пробудятся. Мы должны охранять матрицу ядра. Если Зерги ее уничтожат, пойдет и Гиброс. Лады. Иерарх, мы должны найти нулевые схемы как можно скорее. Иерарх. Орданис, возле ядра есть несколько отключенных от питания бушек. Если дополнительно угребить эту позицию, мы сможем выстоять у меня. В имя многих воин-против. А, пушки имеют в виду вот это вот <как> Все хватает давайте наверное потрачу ускорение а лучше на улучшение сейчас лучше К нападению на матрицу ядра. Воины, защищайте ее! На максимальных настройках. Я хотел бы темных архонтов создавать. Для этого мне, насколько я понял, надо архива темплиеров туда. Угу. Давайте я еще, да. Воин пробудился. Да, Я продолжаю сажаться. Выступаем. Мы должны уничтожить нулевые схемы. Чистильщики свяжут зергов боем и замедлят их продвижение к ядру. Yes. А, ка Выступать-то выступаем. А смысл мне сначала? Если хоть какие-то создать? Не хватает Сосек самостоятельное пробуждение чистильщика. Погоди, что-то не так. Его матрица поведения неисправна. Его солоритовая матрица памяти стала нестабильной. И это необратимо. Его нужно отключить. По крайней мере, мы сможем использовать его солорит. Вообще классный чувак, или, типа, ну его надо бы убить, типа. ну по крайней мере мы сможем использовать его адаптируются к нашим действиям они начали защищать нулевые схемы да их даже еще не атаковал они уже стали адаптироваться кстати нет плохая казарма она мешает противникам так мне интересно ресурсы где-то есть еще одна какие еще месторождение с северо-востока. Они пытаются прорваться к нашему Нексусу. Почему у меня видео не выходили на канале? Я уже говорил сто раз, потому что не было просто возможности, как-то да и не хотелось мне записывать особо. Вот она, нулевая схема. Уничтожим ее. Итог энергии восстановится. Я на самом деле сделал. Угу. Ладно, в давайте сюда, Квин. Ну, пою с что... здесь, среди детей. Враг увидит, на что вы способны. Ток энергии увеличивается. План в действии. Чистильщики просыпаются. <клево> Я вершитель Главарион. Обращаюсь к лидеру перворожденных. Вершитель Клонарион, твои деяния по сей день ставят в пример всем Тамплиерам. Оставь свою лесть! Что ты хочешь от чистильщиков? Братья, вас создали, чтобы защитить <как> Империю, но к вам отнеслись без почтения подобающего Тамплиера. Я прошу вас вспомнить свой священный долг Тамплиеров, простить наших предков. Сражаться вместе с нами на равных. Враг Докажи, что говоришь правду. Помоги нам ликвидировать заразу пришельцев. После этого мы продолжим О, разговор. Дозорные! выдвигайтесь к укреплениям пришельцев. Ликвидируйте захватчиков. поряд pistol 05 อยาน umerate และผ descriptor อีก czego od OWO worries ل คือ didn't tim Опять И куда свалились-то, ребята? Среди теней. Так. Давайте да, переходим сюда. <свист> ну, сейчас я думаю, поставим. Постепенно здесь уйдет это слизь. Нам нужно есть что вам надо есть так что мне однако надо придумал? войска нужно построить больше пилонов я здесь среди теней Туда. И это кто-то с ним ну, перестал. пробудился. Жаль, Даракс, делай, что должен. Хорошо, Феникс. Я прослежу, чтобы соларит извлекли должным образом. На матрицу ядра напали. Ее нужно защитить. -а. Враг увидит, на что мы способны. Воин пробудился. Вераку. Нексус. Не может пока поставить. Я здесь, среди теней. Свалите отсюда. Наш пилон атакован. Твою ж мать. Хватит, мужчик. Ой, пробудился. К сожалению, не хватает мужчика. Давайте спасать базу. Серги атакуют матрицу ядра. Оттесните их. А сука, откуда вы берете <къех> На матрицу ядра напали. Ее нужно защитить. Наш с да, а, даже не стали Наш Да, сука, они и здесь напали. и они этим Ультра, кстати, я, я смотрю, не получается. Его оттесните их не дают они мне отойти от базы по нормальному надо ее видимо укреплять постоянно давайте возвращаемся возвращаемся и кстати надо все-таки создавать скоробей но ну, не он создается по крайней мере не за деньги нашу ярость создается не за деньги хоть это радует Так, по видимому, что надо сделать, я так понимаю. Надо только укрепить эту точку вообще прям по полной программе. Надо укреплять ее. И здесь надо тоже все укреплять. архонта мне здесь среди теней все-таки да надо было выбирать часовых которые восполняют щиты которые добавляют атаки это конечно круто но И достаточно сильно получается защищаться рабочего я забочу наши. Уничтожение этой нулевой схемы поможет пробудить чистильщиков. Oh my Ваза атакована. Я ищу. На наши Зону месторождения минералов. Ваза атакована. Требуется больше виспек. Месторождение минералов. Враг познает нашу ярость. through the eyes. Вступили в бой. На наши зомби напали. Да сука, откуда вы беретесь то Достаточной энергии. База атакована. Враг познает нашу ярость. в атаку. здесь. Все, пора добивать уже оставшиеся цели. Чистящики. На наш дом напали пришельцы. Вперед! Ликвидируйте их! киброса восстановлено на 75 процентов. Настал наш час, братья. Уничтожайте чужеродные формы жизни, не зная пощады. Атаковано. Чистильщиков уничтожение этой нулевой схемы поможет пробудить чистильщиков. Все пробили. Киброс пробуждается! Иерарх, энергоснабжение Киброса достигло максимума. Чистильщики ликвидируют оставшихся зерков. Продолжаем бой, братья. Убейте их всех до единого. Иерарх, меня отключили от систем Киброса. Ядро активируется. Оно готовится открыть огонь! Ларион, что ты? Начинаю ликвидацию. Нет-то. Если там одни были зерги, их надо было уничтожить. Здействуйте два трака чистильщиков, я их даже вообще не трогал. Они сами по себе бегали там по карте. Феникс, свяжись с чистильщиками, я буду говорить. Вершитель Клодарион, вы пробудились в тяжелый час для перворожденных. Вы показали нам, что чистильщики – грозная сила, способная изменить ход войны. И я прошу вас исполнить священный долг всех тамплиеров. Сражайтесь вместе с нами, как раньше. Ты ничем не отличаешься от Кокглава. Ты тоже пытаешься подчинить нас. Я пытаюсь искупить ошибки прошлого. Я прошел через множество битв вместе с одним из вас, Фениксом. Я знаю, вы связаны с ним. Конклав вас боялся, но его больше нет. Я знаю, что вы истинные тамплиеры. И я прошу вас присоединиться к нам. Иначе нас всех ждет лишь погибель. Я посоведуюсь с остальными. Совещаются. Раз мы теперь с вами, пусть за нас говорит феникс. Времена изменились, и мы еще многого не понимаем. Но богаты держишь свое слово, иерарх. Чистильщики будут с тобой. Под систему корабля. Ты можешь настроить ее в солнечном ядре. Эта твоя затея совершенно бесполезна. Нам нужно отправляться на Слейн. Чистильщики могут оказать нам неоценимую помощь. Я бы не называл это бесполезной затеей. Да, но как мы уже выяснили, ты решил дать им свободу в надежде, что они захотят тебе подчиняться. Даже не думай читать мне нотации о моих решениях, Талдарим. Но мне так нравится спорить с тобой. Я изучил множество чистильщиков. Похоже, они функционируют эффективнее, когда находятся рядом друг с другом. Они используют свободные ядра других чистильщиков для разгрузки своих процессоров. Что это значит, Каракс? Их коммуникационная сеть повторяет структуру Кхалы. Они соединены друг с другом. Интересно. Конечно же, синтетически. Между ними не возникает эмоциональных связей. Создавшие их инженеры не могли себе представить Протоса без цвета Халы. Если бы наши предки видели нас сейчас. Мы совершили великий подвиг, друг Феникс. Феникс. Я много думал об этом имени. Так звали кого-то другого. Не думаю, что должен его использовать. Я... это не он. Феникс был величайшим воином из тех, кого я знал. Его никогда не пугало число противников, и он выходил победителем. Ему покорялись враги, которых никто не мог осилить. Ты доказал, что так же храбр. Для него было бы честью знать, что ты носишь его имя и я отношусь к тебе с таким же уважением. Твои слова — честь для меня, Иерарх. Но однажды я найду себя и выберу новое имя. Хала наполняется энергией Амуна. Мне становится сложнее ему сопротивляться. Ты подвергаешь себя опасности, Рахана. Он считает, что все войны и страдания являются следствием бесконечного цикла. Он хочет с этим покончить. Он уже говорил об этом. Но ты видишь только то, что лежит на поверхности. Внутри его переполняет ненависть, возмущенная гордость, ради которой он готов испепелить все живое. Гибриды. Вот истинное лицо Амуна. Он хочет не просто уничтожить творение Зелнага, но и принести им при этом страдания. Давайте посмотрим на новые боевые... Я. В нашей армии присоединились чистильщики. И, видимо, пока Иоанн. что они готовы служить. На время исчезает, чтобы избежать получения урона. Вот с зовут. Не ответил на твой зов. Небеса. Нет. Небеса. Нет. Небеса. Не Я просто смотрю, отличается ли фигурка, моделька самого этого корабля. Хорош, что нет Но однако тут у нас, я смотрю, можно еще и исчезновение выбирать для нашего кораблика Если вдруг ему нанесут довольно большой урон Но, разумеется, исчезновение, это, я так думаю Имеется в виду то, что он просто в невидимость уходит И если что, его можно, в принципе, просветить и просто его уничтожить Если против тиранов играть, так это стопроцентно так и будет Его просто возьмут просветят, и он это будет уничтожен Так, ладно, я думаю, на этом будем заканчивать Сейчас стрим у нас Распределю, правда, сначала солдарит все-таки. У нас тут появились еще новые способности. Луч создание Автоматически восстанавливает повреждение механическим боевым единицам. 5 единиц прочности в секунду. Ну, не знаю. Это, мне кажется, вообще хрень какая-то. Спасительный щит. Получив сметельный урон, боевые единицы не погибают, становится невозмимым на, еди... на 5 секунд. Этот эффект нельзя наложить на одну и ту же и боевую единицу в течение 60 секунд. Пассивная способность. Вот это неплохо. Мне это, в принципе, очень даже нравится. Потому что, получается, можно будет просто постоянно вот эту способность юзать, и все войска будут практически неубиваемы. Ну, или как сказать, практически неубиваемы. Они будут восстанавливаться очень быстро, и можно будет выводить их из поля боя. Так, я думаю, что тогда мы уберем, давайте-ка перезарядку щита, во-первых, уберем время строительства. И давайте выберем с почтительной Ну-ка, перезагрузка матрицы, что это, когда тружественная востская находится в поле действия пилона, их скорость передвижения повышается на 25%, а скорость атаки на 15%. Ну, не знаю, мне кажется, это да, не очень. Крутой способностью, конечно же, потому что получается, надо пилоны либо ставить везде, либо же просто на, все, на базе кого-то держать, чтобы они отбивали атаки. Ну, в принципе, да. Только в таком случае это будет полезно. Так, ну и все, наверное, будем на этом заканчивать. Сегодня мы очень много прошли уже. Осталось там совсем немного, по-моему, да? Где, я не знаю, посмотреть можно здесь. Да, 13 миссий мы прошли, осталось всего лишь 6. Всего лишь 6. Ну ладно, я буду заканчивать трансляцию. Надеюсь, вам понравилось. Как всегда ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока, удачи!